Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Телец на июль 2021 года. Июль – это очень хороший, приятный месяц, в первую очередь затмения остались уже позади, и в июле определенные решения, которые были приняты по затмениям, будут встраиваться более уже мягко в вашу жизнь, но в целом этот месяц будет, конечно же, намного спокойнее, гармоничнее. К тому же Меркурий движется уже в июле на хорошей скорости, он быстрый, и это будет способствовать решению бумажных вопросов, это будет давать легкость в общении, и это будет давать, скажем так, быстроту реакции, любые вопросы будут решаться довольно быстро. Но изюминкой этого месяца является соединение Марса и Венеры. Они фактически весь месяц пребывают в тандеме, но точный аспект формируют 13 числа в знаке Лев в вашем четвертом доме. И, пожалуй, основная событийность этого месяца, во всяком случае, ваши вот внутренние желания, стремления и внешняя активность будут сосредоточены как раз-таки э, в этом аспекте. Соединение формируется в вашем четвертом секторе. Это у нас семья, недвижимость. Поэтому э, ваша активность может быть связана с обустройством дома, переездом, с решением бытовых вопросов, домашних дел, но в целом аспект Венеры и Марса — это аспект увлечения чем-то, это аспект страсти, поэтому для некоторых представителей вашего знака Зодиака это может обозначать совместное проживание, то есть решение о совместном проживании в паре. Плюс это может говорить о том, что появится возможность заниматься вот каким-то важным для вас делом на дому. То есть в целом пространство для творчества будет открыто в июле месяце. С 1 по 5 число нужно будет уделить внимание работе и вообще организации своего труда и рабочего процесса. Это связано с аспектами Марса, оппозиция к Сатурну и квадратура к Урану. Будут какие-то моменты, которые могут выбивать из колеи. Но все же важно придерживаться одной линии поведения. Важно не забрасывать дела, а какой-то вот обязательный минимум выполнять. 5 числа Солнце будет в аспекте Курану, и это может дать неожиданные встречи, поездки. В целом это аспект, когда наш мозг работает очень активно, вы можете придумывать новые идеи в этот день, могут неожиданные решения приходить. В целом это может дать также интерес, изучать что-то новое, либо даже делать что-то своими руками. 6 числа Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну, и этот аспект затрагивает ваш сектор финансов, поэтому будьте поаккуратнее, этот день не подходит для покупок и продаж, особенно если речь идет о покупке техники 7 и 8 числа венера будет в напряженных аспектах к урану и сатурну поэтому эмоции могут находиться в дисбалансе в этот период но так как венера является управителем вашего знака то вы будете особенно ярко это ощущать может быть вот такой момент давления будто бы много работы и Сложно вырваться из этого всего, но это временное воздействие, оно пройдет достаточно быстро. 10 числа будет новолуние в знаке Рак в вашем третьем доме. Это эмоциональное новолуние, и во многом оно продолжит работу затмений, которые были в прошлом месяце. Поэтому важно помнить, какие события происходили с вами тогда, для того, чтобы понимать, как ситуация разворачивается далее. Новолуние происходит в вашем третьем доме. Этот дом отвечает за поездки, обучение, информацию, общение. Поэтому в целом оно может способствовать расширению ваших контактов, связей. Могут появиться новые знакомые, можете посещать новые интересные места. Может возникать желание изучать что-то новое. То есть в целом это новолуние, которое требует выхода из зоны комфорта, зоны ограничений. Это новолуние, которое дает вам возможность больше передвигаться, больше общаться и жить более интересной и разнообразной жизнью. Тем более, что с 11 по 28 число планета коммуникации и поездок Меркурий будет в третьем доме находиться, поэтому так или иначе, ваши мысли будут вот в этой теме находиться, поэтому можете даже такой эффект увидеть, что, например, вы куда-то едете, и появляются новые идеи. Вы становитесь в поездке более общительными. То есть одна какая-то тема делает активной другие вопросы в вашей жизни. Поэтому это как раз тот период, когда обычная поездка может помочь вам решить какой-то более глобальный и важный вопрос. В частности, 12 числа Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и это просто замечательное время для того, чтобы либо отправляться в поездку, либо как минимум ее планировать. Также это прекрасный день для того, чтобы начинать обучение либо делиться своим опытом. 13 числа тот самый важный день. Венера в соединении с Марсом. И обращайте внимание на свои желания, амбиции, стремления в этот день. Прекрасное время для начинаний. Особенно если вы ощущаете, что есть тяга к чему-то, то обязательно, скажем так, прислушайтесь к себе. Это будет очень полезно. И, кстати, вот начинания, которые будут зарождаться в этот период, они будут способствовать как материальному вашему благополучию, так и профессиональной реализации. 17 числа Солнце будет в оппозиции к Плутону, этот день может принести споры, поэтому старайтесь, скажем так, не тратить свою энергию на то, чтобы отстаивать свою позицию, во что бы то ни стало доказать свою точку зрения. В этот день, возможно, стоит прислушаться к тому, что вы слышите и изменить свое мнение, если действительно в этом будет необходимость, если действительно вы осознаете, что были в чем-то неправы. 18 числа Лилит переходит в знак Близнецы на долгие 9 месяцев. И Лилит это не планета, это фиктивная точка, но она прекрасно демонстрируют теневую сторону нашей эмоциональности. То есть это наши страхи, переживания, которые не имеют ничего под собой, то есть это то, что мы себе часто придумываем сами. Лилит будет находиться в вашем секторе финансов, но это вовсе не значит, что вы начнете меньше зарабатывать или что у вас начнутся проблемы на работе, например, но в то же время. Вы можете искать, будто бы, поводы для беспокойства. Вы можете видеть проблемы там, где их нет. В этот период вы можете отслеживать свои установки, убеждения по поводу финансов. Вам будет легко их выявить и поработать с ними, заменить их на положительные установки. И, соответственно, в дальнейшем в вашей материальной сфере будет идти рост. То есть в целом этот период можно использовать во благо несмотря на то что вокруг лилит обычно только негативные моменты можно услышать 20 числа меркурий будет в благоприятном аспекте курану и это время креативных идей неожиданных решений это хороший день для того чтобы с кем-то встретиться поболтать для того чтобы планировать свое время и продумывать что-то заранее 22 числа солнце переходит ваш четвертый сектор на месяц но также в этот день венера меняет знак и переходит из льва в деву до 15 сентября в целом 22 число это день неплохой но из-за того что сразу две личные планеты меняют знак Энергии этого дня будут нестабильными, поэтому может меняться быстро настроение, могут быстро меняться планы, может быть ощущение э, усталости легкой, поэтому не стоит на этот день планировать много задач. 24 числа будет полнолуние в водолей в вашем десятом доме. Водолей, как известно, это знак будущего, и это знак, который отвечает за планирование за то, что мы делаем на перспективу. Поэтому по данному полнолунию вы будете склонны принимать решения, которые могут вам быть на данный момент не совсем интересны, но в дальнейшем они принесут определенную выгоду. Это касается карьерных вопросов, то есть вы можете принять решения по работе, которые на данный момент не очень-то вам нравится, но в дальнейшем это принесет очень хорошие плоды. Кстати, в день полнолуния будет благоприятный аспект между Меркурием и Нептуном, поэтому стоит прислушиваться к своей интуиции. И помимо планирования этот день подходит также для того, чтобы немножко пофантазировать и представить, каким вы хотите видеть свое будущее. 25 числа на следующий день Меркурий будет в оппозиции к Плутону, и это аспект напряженный, и данное напряжение будет ощущаться по теме поездок и общения. Поэтому желательно не планировать на этот день важные переговоры, а также поездки куда-то далеко особенно. 28 числа Юпитер выходит из знака Рыбы, переходит в Водолей и будет находиться в Водолее по 29 декабря включительно. И, соответственно, все это время он будет влиять на ваш десятый сектор работы, карьеры и жизненных целей. Поэтому период, который вас ожидает, будет весьма результативным и амбициозным в плане работы, карьеры. И это время, когда вы можете расширить свои представления о том, на что вы способны. И это хороший период для того чтобы поверить в себя попробовать что-то новое для того чтобы пройти обучение дополнительное для того чтобы получить повышение в целом не мешайте себе мечтать ставить высокие цели но важно не только хотеть но и делать что-то для того чтобы получить желаемые 29 числа марс переходит в знак деву и как раз в этот день он будет делать оппозицию к Юпитеру. Интересно, что как раз и Марс меняет знак, Юпитер меняет знак, и они вместе решили в этот период поконфликтовать. Поэтому в конце месяца может быть путаница в делах, и желания могут тоже быстро меняться, особенно это касается рабочих вопросов. Вы можете договориться об одном, получается другое, планировали одно, получается совсем иначе. Поэтому если речь идет о начинаниях, то не планируйте их на последние числа месяца. Но в целом этот период может помочь вам сопоставить разные варианты для того, чтобы выбрать тот, который вам наиболее подходит. Марс в деле будет находиться по 15 сентября. Все это время он будет в вашем пятом секторе детей хобби творчества. Поэтому период весьма интересный. Это период, когда вы будете больше времени проводить с детьми.